Действительно, бывает, мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда ребенок вроде бы еще маленький, но мы у него выйдем искривление перегородки носа. Это стенка, которая делит нос на две половины, на левую и направо, на И бывает так, что мама пошла с ребенком к врачу, ребенок посмотрел его нос и говорит, да у вас выражена искривленная перегородка. Мама пугается. Врачи бывает, начинают рекомендовать какие-то плановые хирургические вмешательства, то есть операцию, да, и это действительно пугает, и мама растеряна, она не знает, что делать, и в том числе с такими ситуациями бывает обращается ко мне на прием. На самом деле проблема частая, но мы... Что обязательно учитываем? То, что ребенок, он еще и ребенок. И у него как голова, как и руки, как и ноги, как его все тело, она растет. И если на сегодняшний день перегородка может иметь какое-то значение, скажем так, для аэродинамики носа, для прохождения его воздушных потоков, то, может быть, через 3-5 через лет это уже какого-то большого значения не имеет. Конечно, все индивидуально. И мы действительно смотрим, как работает нос. Но на самом деле у детей нос он с одной стороны очень такой адаптивный и в принципе чаще всего дышит хорошо если у него нет каких-то выраженных хронических воспалительных процессов в том числе и носоглотки поэтому если мы видим какой-то воспалительный процесс обязательно его лечим и улучшаем носовое дыхание но если мы убрали воспаление если мы убрали хронический отек слизистой оболочки носа и все равно нос плохо дышит тогда конечно лучше уже обратиться к помо за помощью к тем специалистам которые этим занимаются и уже раз и навсегда устранить проблему и они забыть но если мы видим искривленную перегородку носа и при этом он дышит нормально еще раз напоминаю эта стена левая и правая половинка если слева идет воздух на 30 процентов а справа на 70 то это в сумме дает 100 процентов и это не всегда требует какого-то хирургического лечения поэтому обращайтесь на прием и мы уже будем индивидуально все смотреть и подбирать какое-то конкретное для вас решение надеюсь что видео было вам полезным Задавайте вопросы, если они у вас есть. Ставьте лайки. До встречи.